Вместе с моментальной передачей информации из одной точки в другую и огромным количеством знаний, всемирная сеть интернет принесла с собой серьезную опасность. Статистика киберпреступлений показывает, что с каждым годом мошенники становятся все хитрее. Их техника отъема денег у доверчивого населения все совершеннее, а сумма ущерба все больше. Банковские карты, мобильная связь, фальшивые вакансии. Неважно как именно, преступник решит вас обмануть. Будьте уверены, каждый из этих методов проработан до деталей и учитывают любую мелочь. От человеческого фактора до тонкости защиты банковской тайны. Мошенники изобретательны и мгновенно подстраиваются под реалии нашей жизни. Однако и с ними можно бороться. Мы собрали 7 основных правил кибербезопасности. Запомните сами и обязательно предупредите близких. Не дайте нечистым на руку людям нажиться на чужой доверчивости или неосведомленности. Номер телефона приложения, сайты, социальные сети. Все чаще нам предлагают зарегистрироваться или авторизоваться при помощи номера телефона и пришедший на него смс. Удобно? Безусловно. Однако номер вашего личного мобильного может стать очень ценной информацией для мошенников. Зная один только его, жулики могут получить информацию о других ваших персональных данных, таких как фамилия, имя и отчество и место проживания. Дальше больше. Настоящие профи довольно быстро распутают этот информационный клубок. И к моменту личного звонка будут знать о вас даже больше, чем близкие друзья, а это поможет им легко втереться в доверие. Не рекомендуем оставлять номер телефона на подозрительных сайтах и неофициальных приложениях. Также стоит быть осторожней с смс-рассылками. Голосовая команда Технологии и сервис шагнули далеко вперед, и при этом рука об руку. Казалось бы, голосовая валидация должна была упростить жизни клиентам и сотрудникам банка, а по итогу облегчила мошенникам их задачу. Достаточно однократно записать, как вы говорите, слово «да», чтобы получить доступ к информации обо всех ваших счетах и остатках на них, и более того, провести банковскую транзакцию. Постарайтесь не использовать слова, являющиеся голосовыми командами, во время подозрительно входящих звонков. Данные карты Уверены, вы слышали это уже неоднократно, но повторим, сотрудникам банка нет никакой необходимости знать полный номер карты, и тем более ее трехзначный код безопасности для того, чтобы идентифицировать вас. Кроме того, для всего того же предотвращения подозрительной операции, которая в этот самый момент авторизуется в системе банка, не нужно никаких дополнительных данных, кроме тех, что уже находятся в базе данных кредитной организации. Иными словами, банк сам видит все, что ему нужно знать, а что не нужно, ну, к примеру, все тоже трехзначный код, нечего и называть. Никому не сообщайте данные своей карты, номер сокращенно или полностью, даже срок действия. Логин и пароль Чаще всего используются в фишинге. В случае этой мошеннической схемы преступники максимально точно копируют сайт, письмо или приложение известных компании, банка или государственные учреждения, не обратив внимания на то, что, например, сайт банка, который вы пользуетесь, имеет немного другой адрес или не имеет специального значка, указывающего на то, что все введенные данные надежно защищены, вы уверенно вводите логин и пароль. Тем самым вы буквально собственноручно делаете злоумышленником доступ к своему банковскому счету. Обязательно обращайте внимание он ли сайт, на котором вы вводите важные персональные данные. Иногда мошенники зеркально копируют нужную им страницу. Отличить ее от официального сайта практически невозможно. Электронная почта. Как и в случае с СМС-рассылками, стоит быть осторожнее с подпиской на письма от сайтов, надежности которых вы не уверены. Завладев вашим электронным адресом, злоумышленники могут отправлять вам опасный спам, а также псевдописьма из банков и других организаций, перейдя по ссылке, в которых вы рискуете, например, поймать компьютерный вирус. Такие вирусы блокируют операционную систему. За снятие этой блокировки мошенники обычно требуют перевести крупную сумму. В ходе идет шантаж, но вся ваша приватная информация от истории браузера до рабочих документов могут быть обнародованы или переданы куда следует. Верить таким обещаниям не стоит, как и бояться их. Скорее всего, злоумышленники блефуют. Но даже если вы заплатите, вирус никуда не пропадет. Паспортные данные. Перед тем, как, например, заполнить онлайн-заявку на кредит в банке, убедитесь, что вы не стали жертвами фишинга и действительно находитесь на официальном защищенном сайте. Данные паспорта даже без его физического наличия или скана позволяют легко оформить микрозайм. Для этого вида кредита не требуется даже физическое присутствие клиента в банке. Кредитные средства перечисляются на карту любого банка или на счет мобильного телефона. Иногда желание сэкономить приводит нас к очень неприятным последствиям. Наверняка вы или ваши знакомые скачивали как когда-нибудь взломанные программы для компьютера или приложения для мобильного телефона. Призываем вас больше никогда так не делать. Создатели вирусов ежедневно доводит их до совершенства, и надеяться на антивирусные программы уже не стоит. Вы можете сказать, что не настолько глупы, чтобы переходить по непонятным ссылкам из приложения, скачанного где-то в просторах интернета. Однако дело не в вашей сообразительности, а в хитрости мошенников. Многие кнопки в таких играх и программах автоматически настроены на переход прямиком на страницу с вирусом. Вы нажимаете кнопку Выход. Отправляйтесь скачивать опасный файл. Закрывайте рекламный ролик, коих в приложениях достаточно, а сами подтверждаете транзакцию со счета вашего мобильного или подписывайтесь, сами того не зная, на какие-то платные услуги вашего мобильного оператора. Важно помнить, что мошенники настолько профессиональны, что мастерски подменяют при помощи вирусов и троянов банковские приложения на совершенно идентичные. Забирает контроль над данными смартфонами и система права даже при выключенном экране. Вас забросают всплывающими окнами пуш-сообщениями. И казалось бы, проверенных источников, и рано или поздно вы ошибаетесь, отдав в руки преступникам всю информацию, хранящуюся в вашем телефоне. А всего-то надо было заплатить пару сотен рублей за легальную версию мобильной игры. Помимо прочего, в распоряжении интернет-преступников имеется еще очень много способов отъема денег у беспечных граждан. Они легко освоили интернет-барахолки по типу куфр или Авито, представляясь продавцами и выманив у покупателей данной карт якобы для оформления, доставки или бронетовара. Ничто не мешать им пользоваться доверием людей, ищущих вторую половинку на сайтах знакомств, где они рассказывают слезные истории своей тяжелой жизни, выпрашивая финансовую помощь. И уж тем более, никакие угрызения совести не мучают при помощи организации фальшивого сбора средств на лечение тяжелобольного ребенка. Как видите, мошенники способны очень грамотно использовать любой вид персональной информации. Даже безобидный с виду e-mail, попавший в плохие руки, может серьезно навредить его владельцу. Будьте максимально бдительны, только так вы сможете дать отпор любому, даже самому хитрому киберпреступнику.